И всем привет, с вами Богдан, и сегодня я вам покажу и расскажу об старобоскопах. А перед началом видео, я вам хочу сказать, давайте нахуй влепим лайк на это видео и подпишитесь вы. Начинаем. А вот и Старобоскопу, они конечно прикольные, но бесполезные и на некоторых серверах за это дают варны, ну вы сами видите что они делают, мерцание фар, активация на английскую букву П, тут имеется несколько функций, но они различаются, некоторые мигают одной фарой, другие два раза, ну вы поняли меня, короче, тыкайте букву П и сами все поймете. Есть еще одна фишка в этом скрипте, то есть смотрите, когда вы разбиваете свою тачку, у вас ломаются фары. Нажимаем на букву P и вали, у нас работают фары. Стилиров нет, все ZBS, Кле нужно перекинуть в папку кле. PSS, я также оставлю ссылку на папку кле. Пишите в комментариях, какие вы хотели бы увидеть клео или скрипты, просто я хочу сделать топ 5 клео скриптов. Ну, на этом я заканчиваю видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока!